В ближайшее время может хлынуть поток оружия из США. За это проголосовали американские сенаторы. И чтобы продемонстрировать свою поддержку, меньше часа назад в Днепропетровск прибыл главный русофоб Америки, глава сенатского комитета по вооруженным делам Джон Маккейн. Визит проходит на фоне противостояния, которое развернулось между двумя группами украинских силовиков, сформированные из уголовников батальоном МВД Торнадо, отказывается подчиняться центральному командованию. А Киев тем временем гонит на фронт все новых и новых призывников, очевидно, даже не думая об установлении мира на Донбассе. Подробности у моего коллеги Николая Долгачева. Боевики батальона Торнадо заминировали свою базу, забаррикадировались в здании школы. Спецназ украинской милиции готовился взять ее штурмом, а ведь формально торнадовцы тоже сотрудники МВД. Только из 170 этих милиционеров 43 раньше сидели в тюрьме. Уголовники. батальон терроризировал жителей Донбасса так, что даже в Киеве шок. Мародерство, разбои. Мародерство, разбой, убийство, похищение людей, изнасилование. Причем даже не женщин, а мужчин. Это насколько больные люди? Люди. Командир этого батальона Руслан Онищенко арестован. Его обвиняют в убийстве и групповом изнасиловании. А еще недавно украинское телевидение рассказывало о нем как героя, знающим, как победить Донбасс. Донбасс менять только таким образом, как мы сейчас это и делаем. Только надо зачистить от тех, которые мыслят как говорится, не в том русле. Боевики торнадо в любой момент могут открыть огонь по тем, кто блокирует базу. В условиях, когда на Украине и так идет война всех против всех, США могут еще больше накачать страну оружием.